Всех приветствую, очень рада вас видеть, рада видеть ваш интерес к этой теме. Тема креативная, потому что игры в принципе призваны повышать настроение, а когда мы их используем в обучении, соответственно, это та самая изюминка, которая не только позволяет проработать какие-то навыки, но и позволяет создать определенную атмосферу. И сегодня будем в том числе говорить и об этом. Ну что же, я предлагаю вначале немного познакомиться, посмотреть, по какому плану мы с вами сегодня будем работать. И в плане знакомства, конечно, буду говорить не только я, но и попрошу немножко рассказать о себе вас. Тем не менее, После знакомства я... я хочу показать вам примеры игр истории, которые делаю я сама для своих студентов и те, которые были созданы на, на моем практикуме, который проходил первый раз практически год назад. Поговорим с вами о том, какова методическая, дидактическая нагрузка игр, потому что, безусловно, просто игру добавлять в занятия можно, но это не должно быть постоянной ситуации. То есть, безусловно, мы ставим определенные в первую очередь дидактические задачи, когда подбираем тип ролевой игры и пытаемся ее дальше встраивать в курс наиболее оптимальным образом. После этого мы с вами перейдем к мозговому штурму, когда вы будете генерировать идеи для, в зависимости от своих да, проектов, дисциплин. Расскажу уже после нашего мозгового штурма о том, как мы работаем на практикуме «Курс как история», который начинается в группе уже с понедельника. Предложу вам скидку, как обещала, отвечу на все ваши вопросы и также обещанную карту этапов разработки ролевой игры. Предложу тем, у кого еще. Несколько слов скажу о себе. Я буду больше говорить сейчас именно о ролевых играх. Мой опыт в первую очередь связан с разработкой для курса бизнес-английского. Для языкового факультета это студенты второго курса, четвертого сейчас магистратуры. Для тех, кто учится в английском в корпоративном секторе, потому что я порядка восьми лет работала с айтишниками в компании и там мы небольшие игры проводили, но уже в те годы я им придумывала сюжетные истории, которые превращала в игры. И э, сейчас я делаю ролевые игры для своего разговорного клуба. Сейчас я, пожалуйста, пожалуй, попрошу вас пока написать в чат две вещи. И первый вопрос такой. С какой целью сегодня вы находитесь на этом мероприятии? И второй вопрос можете сразу же написать. Э, какая у вас любимая игра? Есть ли такая? Или может быть тип, жанр игры? Пожалуйста, в чате. С какой целью вы здесь? И... Какая у вас любимая игра, если такая есть? А я пока, пока вы пишете, я несколько слов скажу, с какой целью здесь я. Самая моя главная задача на сегодня это дать вам возможность посмотреть на этот формат. Потому что, сколько я с коллегами разговаривала, я знаю, что ролевые игры, в принципе, создают некоторые из них, и это не такое редкое явление, но вот, чтобы это была большая история, вот об этом я не часто слышу от коллег. Поэтому моя главная задача познакомить вас с этим форматом через примеры конкретные. И вдохновить вас, показать, что у формата вот такой большой, многосерийной игры, которая на истории основана, есть очень большие перспективы не только в языковых дисциплинах. Вот то, что в гуманитарных дисциплинах перспективы прекрасна, это точно, абсолютно. И сегодня будем подробнее об этом говорить. А в точных науках я знаю примеры, как это можно использовать, но поскольку я не знаю специфику вот, саму дисциплины, как вы ее преподаете, то есть тут, конечно, ваши идеи будут более ценными. Очень интересно почитать ваши ответы. Да, большое спасибо. Кстати, интересный вот этот последний предпоследний комментарий по поводу уроков онлайн. Безусловно, и онлайн тоже ролевые игры можно проводить. И сегодня один из примеров как раз будет про это. И я, я думаю, что все присутствующие наверняка уже знают, что я пригласила вас не только на сегодняшнее мероприятие, где будет, будем больше общаться, про игры, но и на сами игры. В понедельник мы уже проводили с группой коллег э, ролевую игру. И также еще две игры запланировал на субботу. Это возможность на себе да, будет это испытать. Большое спасибо. И хотелось бы узнать про ваш опыт применения ролевых игр на занятиях. Для этого я сейчас запущу опрос. И попрошу на вашем экране, когда вы увидите вопросы, выбрать наиболее подходящие ответы. Я надеюсь, вы сейчас видите, да? Пожалуйста, выбирайте, как часто вы используете ролевые игры на занятиях. Первый вопрос. Создаете ли вы а, сами ролевые игры для уроков? И третий вопрос. На ваш взгляд, могут ли учебные ролевые игры и истории повысить эффективность усвоения материала, отработки навыков? По вашему конкретному предмету. Я результаты вижу уже в режиме реального времени, как они меняются, пока, как часто вы используете либо редко, либо никогда, или иногда оба ответа с одинаковой частотностью. Создаете или нет, больше ответов нет. Могут ли разнообразить и повысить эффективность занятий? Все единогласно согласились. С этим. Ну что ж, движемся дальше и хочу вам рассказать немного о своем опыте именно разработки ролевых игр, вот как-то этот формат мне ближе. То ли потому, что это специфика моей, моей работы, профессиональные языковые занятия, языками. Очень хорошо ложатся именно да, ролевые игры, потому что дают огромные возможности для языковой практики, практики материала в речи. Но ну, это не единственное их применение, безусловно. Итак, вот те игры, которые я создавала, вы видите здесь список верхний в основном, во-первых, но ну, на английском понятно, они практически все на английском будут, кроме одной, 15 татуировок препода, сегодня о ней тоже расскажу, это игра, которую я делала специально для преподавателей, сначала началось с того, что в конце курса практикума по созданию ролевых игр прошлой весной мы решили устроить такой выпускной онлайн, уже это все происходило, и специально для этого случая я как раз придумала эту игру. Вот именно под преподавательскую аудиторию, возможно, проведем ее когда-то в ближайшее время и мы с вами. Что ж, давайте перейдем к примерам. Я вам буду рассказывать все истории, которые здесь заложены. При этом, вот здесь вот у меня, знаете, такая прям моральная дилемма по поводу этого примера. Игра, которую я назвала "Сот без искусства инвестирования". Дилемма заключается в следующем: в субботу мы проводим эту ролевую игру и очень важно, чтобы в любой игре был элемент неожиданности. Поэтому я не буду сегодня, спойлеры, полностью все рассказывать, какая там история и в чем неожиданность в этой игре. В нее нужно поиграть. Поэтому в субботу уже порядка 15 человек записалось. Я надеюсь, вы придете. И чтобы вам было интересно, не буду полностью рассказывать. Скажу о том, какая легенда здесь. И после этого... Покажу вообще для чего была эта игра создана, какой, собственно, ее методический потенциал и задача, не только игровая, а именно дидактическая. Здесь участники игры должны представить, что они являются арт-консультантами. И вот однажды с каждым из них индивидуально связывается мультимиллионер, который решил начать инвести инвестировать в современное искусство. Он собирает именно команду консультантов, готов выделить достаточно большую сумму денег для того, чтобы эти инвестиции через какое-то количество лет принесли ему доход, когда он будет продавать а, свои картины или другие объекты искусства. Поскольку у вас а, очень хорошая репутация, как профессионала, вас приглашают в эту команду. Обычно команда я формирую из четырех человек, а, и есть два варианта развития этой игры, о которых я скажу чуть позже. А, на этой первой карточке, вот сама легенда, есть информация о том, какое отношение у клиента этого к вам, что он осторожен, но при этом он доверяет вам, благодаря вашей репутации. И далее мы отправляемся, собственно, в аукционный дом Sotbis, и там необходимо изучить арт-объекты, команды обсудить, какие из них позволяют самый лучший вариант инвестирования провести и затем принять решение, и там дальше задает, я задаю несколько вопросов, которые нужно обсудить в команде. Эта игра выложена на доске Миру, выглядит она на скриншоте ну, вот так, вот схематично. То есть тут есть несколько эпизодов, и вы сейчас видите четко, структурно, что они просматриваются. Давайте я попробую сейчас ее открыть. На самом деле на Миру это, конечно, займет какое-то время. Если она откроется, мы, я тогда вам, так скажем, покрупнее это покажу, а пока буду просто рассказывать. Если в этой игре участвуют всего 4, 5 или 6 человек, то тогда игра кооперативная. То есть одна команда, и в рамках этой одной команды а, нужно совместно принимать решения и совместно идти к цели. То есть цель а, – инвестировать, и затем после проведения аукциона а, уже Посмотреть, какой получается результат. А результаты там могут быть и весьма неожиданны. Далее. Если в игре участвует больше, чем 4-6 человек, например, 8 или еще больше, то тогда я делю на 2 команды или, соответственно, как только кратное количество участников в 4, я делю на 3 и так далее, на команды по 4 человека. И тогда игра уже становится конкурентной. Потому что задача каждой команды – это сделать наиболее выгодные инвестиции, не допустить ошибки хотя бы на этапе покупки. Пока это может звучать не очень понятно, а какую ошибку можно допустить. Но как только участники видят лоты, каждый начинает рассматривать свой лот, прежде чем обсудить его с командой, начинают уже возникать вопросы. Насколько это выгодно? Вот Какой-то лот очень дорогой, а какой-то наоборот дешевый. Во что стоит вложиться? И принимаются решения. Если команд несколько, то в процессе игры я еще, изначально точнее, даю информацию о том, что идет определенного рода соревнование, потому что потом, когда мы будем проводить торги, необходимо будет указывать свою цену, и мы реально проводим торги. Вот в понедельник в игре мы, у нас, правда, была одна команда, но торги мы тоже проводили. Я играла роль и клиента, и других участников торгов. Цена реально повышается, есть цена по молотку, и мы смотрим, кто вложил сколько денег и кто купил определенный лот. Пожу вам. У нас здесь есть разные локации, начиная от того, как мы только подъезжаем к самому аукционному дому в Лондоне, когда мы находимся внутри, запаркованы здесь же на доске мира способы перехода, Каждого участника в рамках одной команды в комнату с отдельным лотом. После изучения лотов все собираются в кафе. Кафе также, картинка реальная, аукционный дом Сотбис и его кафе. Садимся за отдельный столик. При проведении игры с несколькими командами, это означает, что у нас несколько комнат Zoom. И команды расходятся по разным комнатам, но при этом все видят одну и ту же картинку и одни и те же вопросы перед глазами. Вопросы сформулированы, которые команды должны обсудить. Сколько предметов покупать? Какие? Какова максимальная цена, после которой они выходят из торгов? Есть один лот очень дорогой, будут ли они превышать цену, если вдруг понадобится заплатить больше, чем выделил клиент, будут ли они просить у клиента больше денег, какой у них план B. И все это, вот, как вы видите здесь на стикерах, переходит по, ну, в Google документы в данном случае и там фиксирует все результаты своих решений, так чтобы потом, на том этапе, когда мы уже начинаем проводить торги, на аукционе, чтобы решения были зафиксированы. И если было решено, что они не поднимаются выше какой-то цифры, ну, вроде как не поднимаются, хотя если команда в процессе торгов решит, что они превысят установленный себе лимит, ну, почему бы и нет, в жизни тоже так случается. После проведения торгов... Мы узнаем, во-первых, кто купил какой лот, особенно если команд несколько. И после этого мы узнаем реальные истории, которые стояли за каждым из этих объектов искусства. Потому что все истории реальные абсолютно. И в каждом случае, по ссылкам переходя, участники этой игры видят, что реально произошло с каждым из лотов. Некоторые истории с этими лотами были очень интересными и даже загадочными. Некоторые непредсказуемыми и так далее. То есть это вот один из примеров. Теперь чуть-чуть скажу о том, как методически эта игра вписана в курс. Здесь чуть выше, я сейчас буду подробнее показывать, игра эта была создана изначально на английском языке для разговорного клуба, когда мы дошли до обсуждения темы современное искусства. И игра проводилась на заключительном этапе обсуждения этой темы. Сначала была подготовка, домашнее задание. Вот эта презентация, которую студенты мои получали заранее и изучали лексику, там разные вопросы на обсуждение. Затем мы это все обсуждали на занятии на сессии клуба. Мы отрабатывали определенную лексику, связанную с темой. И сюда в доску я встроила, но, в общем-то, это не обязательно. Карточки с лексикой, которую необходимо отработать заранее. Опять же, если я понимаю, то уровень студентов напаков что они могут не знать очень много слов, которые потребуются им во время игры, конечно, я им создам карточки с лексикой, которые пока не подгрузились, и они заранее потренируют необходимую лексику. Ну вот, флеш-карты на платформе Quizlet, которые необходимы для обсуждения темы и для игры. Можно повторить, либо. Дома изучить, либо повторить на занятии. Также описание картины, но ну, не просто картины, а сначала сложим из пазла на доске GM Board. Делается это все тоже в мини-группах. Обсуждаем, являются, я не буду запускать, там разные как бы образцы современного искусства, от всем понятных до таких, например, граффити, считать ли граффити искусством. Смотрим, как, как можно подразделить современное вообще искусство на какие жанры, на какие типы. То есть это вот все подготовка, которая предшествует игре. И, собственно, игра, она, конечно, как вы понимаете, такая коммуникативная и на не очень простую тему. Плюс все это происходит обычно на английском. На русский она переведена только для тренингов, которые я провожу с преподавателями, вот, чтобы продемонстрировать, дать возможность поиграть. А так на английском, конечно, это непростая игра, поэтому необходима подготовка. Итак, это один пример. Вернемся к другим. Так, следующий пример, который я вам хочу показать. ну Пусть это будет ролевая игра для студентов четвертого курса, которая называется The Receptionist. Это игра для симуляции собеседования о приеме на работу. Почему, почему я вообще разработала? Какова была методическая цель? И самая такая глобальная задача, почему была именно игра нужна, почему нельзя было обойтись какими-то другими способами, обычными заданиями, упражнениями, карточками. Дело в том, что я эту игру провожу во втором семестре их последнего года обучения. Это студенты, которые изучают английский профессионально, студенты на отделении межкультурной коммуникации или те, кто методистами будут, и учителями английского языка. То есть им однозначно искать работу, ну, многим из них искать работу с английским языком. Они этого хотят. Понятное дело, что не все пойдут в эту сферу работать, может быть, не с английским, но тем не менее. Перед ними, вот они выпускаются, и а, они должны искать работу. И даже не неважно, на русском или на английском, все равно нужно уметь это делать. Соответственно, этот навык можно оттренировать только через практику, через а, ту ситуацию, когда ты находишься в тех условиях, в которые, которые максимально приближены к реальной ситуации. Соответственно, мы воспроизводим ситуацию собеседования. Но если до этого многие годы я в разных форматах проводила с ними собеседование, которое было именно симуляцией, то есть максимально реалистично, то в прошлом году я это сделала двумя способами. Первый способ был реалистичный. Мне ребята сами подобрали вакансии, на которые они с их нынешними навыками и умениями, как выпускники, могли бы претендовать. Из всех этих вакансий я выбрала одну. Это была вакансия человека, который работает на рецепции в гостинице. И уже после этого я сделала игру, которая, в которую добавила кроме симуляции еще один детективный слой. В эту игру мы, кстати, тоже будем играть в субботу, поэтому я не буду рассказывать, какой детективный слой. Я так, немножечко намеками поскольку уже на обложке заявлено, что здесь есть а, немного детектива в этой игре. Дело в том, что, конечно, игру нужно делать интересной, и должны быть обязательно всегда какие-то неожиданности приятные для студентов. Это могут быть сложности, но сложности реалистичные, или какие-то вот, такие вещи, которые тоже могли бы произв... произ... Произ... произойти в реальности, а, но может быть чуть-чуть преувеличены. Здесь я постаралась взять максимально реалистичный сюжет, Который, если его структурно выложить, выглядит примерно так. Нужно обязательно заложить разного рода события. И, например, сначала, да, здесь может быть не совсем удачно показано, пока оживает Google. Мы вернемся на доску мира. И две группы участвуют в этой игре. Ну, абсолютно понятно, что должны быть те, кто проходит собеседование, и те, кто интервьюеры, кто, кто это собеседование проводит. Здесь они вот в виде голубого прямоугольника и зеленого прямоугольника показаны. Затем мы начинаем первый раунд собеседований. И пошагово, вот видите, у меня сценарий ветвящийся. Иногда довольно сильно. То есть некоторые события происходят параллельно. Например, эпизоды, когда а, идет подготовка к собеседованию, они проходят параллельно. И мы проводили эту игру онлайн. Она сразу была разработана под онлайн-формат, потому что делали мы ее в апреле а, прошлого года. А, то есть этап подготовки кандидатов, когда они получают резюме. Вот это, я, вот, вот ваш, вот вы кто? Вот какая у вас личность, вот ваше резюме, вот такая вакансия, она полностью описана. Пожалуйста, у вас есть 10 минут подготовиться. Конечно, в игре мы это описываем так, что человек сидит у себя дома накануне собеседования и, так скажем, последний взгляд бросает на подготовленное резюме и готовится к тому, что будет происходить собственно, собеседование. Думать о том, какие вопросы он задаст, как он будет отвечать на вопросы. Так, секундочку. Здесь вы видите, что у меня в папке в это сложено несколько презентаций. Почему несколько презентаций? Сейчас хочу ее открыть. Одна презентация включает в себя все то, что я обычно показываю всей группе. То есть там будет легенда, там будет картинка, которая создает атмосферу и настраивает на определенный лад. Там будет указание на то, как мы передвигаемся от одного эпизода к другому и что нужно в каждом эпизоде делать. Причем разные эпизоды вовсе не обязательно проигрывать на одном занятии. У меня есть игры, которые мы с ребятами проигрываем в течение чуть ли не половины семестра, потому что происходит... Разные эпизоды с разницей даже в несколько лет реального времени и этой реальной ситуации. Поэтому одна презентация будет показывать все, что необходимо знать всем, но при этом будут презентации, которые отдаются только, например, конкретным людям. Вот интервьюеры видят определенную презентацию с информацией о кандидатах, с информацией о кандидатах, с Какими-то другими комментариями. Причем у интервьюеров будет информация, которую не будут знать все кандидаты. И у кандидатов у каждого будет своя презентация с информацией о данном герое. То есть на каждого из кандидатов, у меня на 5 человек, на 5 кандидатов разработаны резюме под данную должность, есть своя презентация. У интервьюеров есть своя презентация, плюс... Файлы, в которых они потом во время собеседования будут писать свои впечатления о кандидатах, потому что это все реально проводится. Кандидаты готовятся, интервьюеры готовятся, и потом а, по одному происходит собеседование. Если участников много, то собеседование происходит параллельно а, в нескольких зум-комнатах, ну или за, несколь, за несколькими партами, если происходит это в реальности. Всегда возникает вопрос, как можно выиграть в игре. Если это игра, то, наверное, можно выиграть. На самом деле, выиграть можно по-разному. Иногда достаточно прийти к цели, и это уже достижение результата, и это может не быть соревнования, потому что игра не обязательно конкурентна. В данном случае выигрыш, конечно же, будет. Как выигрывает кандидат, то есть человек, который приходит на собеседование? Получает работу, вот он выигрыш, потому что должность, работу может получить только один из них. Если кандидаты не выбирают, not selected, соответственно, для этого участника игра закончена, он проигрывает. Но возникает вопрос, как могут выиграть интервьюеры. И этот вопрос, конечно, более сложный. И на него я вам сейчас не могу ответить, потому что это та самая детективная составляющая этой игры, которую могут знать только сами интервьюеры и только в процессе игры. То есть они даже заранее, я даже на презентации пишу, как можно выиграть. К сожалению, не могу вам это показать. Как можно выиграть? А выиграть можно кандидату, получив должность, а интервьюер идет подпись. Об этом вы узнаете в процессе игры. То есть пока об этом сказать не могу. Там вмешиваются определенные такие детективные компоненты, так что интервьюерам приходится распутывать определенные, ситуации и решать задачи. Они должны скажем так отсечь некоторых кандидатов, которые про которых они узнали какую-то конфиденциальную информацию и которых не надо им принимать. То есть они заранее знают, что кого-то принимать не надо, но не знают кого. Они знают по каким критериям, на что нужно стараться обращать внимание, но у них нет полной информации кто это может быть. Соответственно, как может выиграть а, интервьюер? Тут интервьюеры уже начинают соревноваться между собой. Я ввожу такое, такое, такое условие, что как только вы, интервьюер, поняли, кто из кандидатов, ну и вот та самая информация, которую я пока не могу разглашать, а, сразу же сообщаете мне. И я смотрю, кто из вас первый правильно догадался. Сообщайте мне, что я считаю, что вот такого-то кандидата нам не надо брать по таким-то, таким-то причинам. И это вижу только я, это пишется мне личным сообщением, если мы играем онлайн. Соответственно, тут тоже определенное соревнование. И интервьюеры знают, что между ними есть соревнования, что кто-то из них должен первым правильно вычислить неподходящего человека. А может быть двух. И я об этом точно не говорю, какая цифра. Вот, вот такой пример. Если у вас возникают какие-то вопросы по ходу, например, этих игр, пожалуйста, пишите их в чате. Я буду периодически смотреть на него. Ну что ж, перейдем еще к одной игре. Игра, которую я пока не придумала, как переложить онлайн. Она называется The Big London Meetup. О деловой и встрече в Лондоне, о деловой бизнес-конференции и о программе когда люди просто общаются в промежутках между деловыми мероприятиями. Опять же, очень важно, чтобы был, было что-то такое вдохновляющее, что с самого начала бы э, заставляло студентов сказать, ох, как это интересно, как это красиво, как это заманчиво, замечательно. Вот обычно я стараюсь подобрать картинки, ну и легенду сформулировать. А легенда гласит, что э, все участники – это топ-менеджеры э, одной и той же компании, но разных вот этих вот из региональных офисов, работающие в разных столицах мира. И вот в один прекрасный день в игровом времени, это, это 14-15 июня, они все съезжаются в Лондон, потому что там проводится большая конференция. Но помимо конференции компании ABC Consulting, где они работают все, будут проводиться и другие мероприятия. Будет проводиться еще и ежегодное собрание, такое большое всех ключевых э, менеджеров компании. Будет проведен э, конференция да, в два дня, будут экскурсии и будет много неформального общения. Э, схема, которую вы сейчас видите, это э, фактически вот вся структура данной игры, которая, как слева показано, по нескольким линиям собранного воедино. Во-первых, есть игровое время вверху. Локации, то есть то, те места, где происходят события, события уже зеленым обозначены, и герои. Здесь герои очень схематично, не от, без относительно событий, но с какими-то связями между собой обозначены. По героям у меня есть отдельная схема, то есть это все, конечно, прорабатывается, кто с кем знаком, кто в каких отношениях, чтобы потом это прописать в ролевых карточках для каждого персонажа. Причем, как вы понимаете, наверное, для каждого эпизода игры. А эпизоды здесь следующие, они связаны с локациями, встречаем, то есть те, кто работают в Лондоне, они встречают пребывающих в аэропорту, приезжают в гостиницу, прежде и регистрируются. Далее, утром перед мероприятиями в офисе, они сидят в лобби гостиницы, ждут такси, и на каждом этапе, либо происходит что-то такое вот более интересное, чем в повседневной речи, либо это обычная повседневная ситуация, но чаще всего есть какие-то осложняющие обстоятельства. Приведу пару примеров. Казалось бы, такой совершенно безболезненный, безобидный случай, когда перед тем, как утром поехать на мероприятие деловое, коллеги сидят в лобби гостиницы и ждут заказанный такси. При этом я в карточках прописываю ситуацию следующим образом. И об этом я вам сейчас рассказываю, это, знаете, так, нарративом, то есть вы уже как историю это слышите, но игроки получают свой кусочек, свое видение ситуации, да, вот с одного угла. А, а двое, например, из них работают вместе, они приехали из одного офиса, а они знакомы. И вот они сидят в лобби, рядом разговаривают. Есть еще два человека, которые тоже сидят в лобби, разговаривая друг с другом. Но они с первыми двумя не знакомы. При этом они из разговоров, из обрывков разговоров начинают слышать, что и те, и они, и да и другие, они приехали на одно и то же мероприятие. Вот уже создается ситуация для общения. Я не заставляю их общаться друг с другом, но когда они видят в своих ликвидных карточках указания на то, что вы слышите название той же корпорации, а может быть, вы знакомы, а может быть, у вас есть общие знакомые. То есть это толчок к тому, чтобы подойти и заговорить. А дальше ситуация, опять же, в карточках заложена так, что а, такси немного задерживается, а, подъезжает первое такси, и один из людей, который должен садиться туда, обнаруживает, что не взял важные документы и забыл их в номере. Соответственно, а Что мы делаем? Оба ждут, один уезжает, он поднимается, то есть опять ситуации, где нужно говорить. А Поскольку мы говорим про английский язык, то есть вот она ситуация для коммуникативной практики. Дальше, то есть еще приведу некоторые примеры таких либо нестыковок, о которых заранее они не знают, игроки. Это могут быть ситуации типа одному из героев в карточке прописано. В карточках обязательно формулируются задачи, то есть какова задача на каждый эпизод игры, не только цель, а цель в данном случае это установить как можно больше новых знакомств с перспективой дальнейшего сотрудничества или проведения совместных проектов. То есть я закладываю им такую информацию, в каких отделах они работают, какими проектами они занимаются, чтобы где-то были точки пересечения между ними. Кто-то из них ищет, например, специалиста в такой-то сфере, и среди других игроков есть такой специалист, но никто не знает, у кого заложен нужный им вот этот кусочек пазла. И это все можно выявить только через общение. И задача именно общаясь в промежутках между деловыми мероприятиями, на экскурсиях импровизированных, задача именно собрать информацию о людях так, чтобы обменяться визитками с теми, с кем можно дальше сотрудничать. Причем задача стоит так, что сзади визитки напишите, над каким проектом вы совместно будете работать. То есть не чисто ради того, чтобы баллы набрать, о, давай мы договоримся, что у нас какой-нибудь проект будет, мы сейчас его придумаем. Так нельзя. Нужно только исходя из той информации, которая есть в карточках, найти людей с перспективой сотрудничества. Но это такая глобальная цель. В каждом эпизоде есть Задача у каждого персонажа. Ну, вы представляете, да, 12 персонажей так вот собрать этот калейдоскоп, чтобы еще в системе все работало. Например, у одного из персонажей на задача, связанная с совещанием, которое проводится до конференции, следующее: нужно поговорить с конкретным человеком. Конкретный человек, работающий в Лондоне, у нее есть имя там, Мелисса Лайклей. Она ведет как раз совещание. Поэтому данный персонаж, чтобы поговорить с ней и передать просьбу от своего начальника, приезжает пораньше, приезжает пораньше, надеясь хотя бы минут пять с ней переговорить. Но на, по факту оказывается все по-другому. Уже в процессе ожидания начала совещания все узнают, что э, председательствующий, это Мелисса, опаздывает, она звонит, секретарь все это передает, э, неизвестно сколько ждать, поскольку сложная ситуация на дороге. И э, то есть, вот это все проявляется в процессе. У того же самого персонажа в карточке написано, что у него очень ограничено время сегодня. У него запланировано совещание в другой компании, в другой компании, и он как бы может. У него есть всего два часа. И тут вот эта задержка, и они уже полчаса, сорок минут, и неизвестно, сколько еще это все продлится, поскольку там дорога заблокирована, и она, Мелисса, периодически отзванивается и говорит, что она приехать пока не может. И этот персонаж должен принять решение. Он остается и ждет, да, но его время уже поджимает, или же он э, уходит отсюда и едет на другое совещание. И вот постоянно принимаются такие решения, и это все проговаривается. Поскольку людей много, участвует в игре на 12 человек она рассчитана. То есть тут у меня была задача, как вот баланс соблюсти, чтобы, с одной стороны, где-то они говорят все, это когда нетворкинг между деловыми мероприятиями, тогда они все у меня в аудитории говорят. И где-то говорят они в группках в небольших. У меня там позже будет картинка, как, как это происходит в аудитории, потому что даже 12 человек, в принципе... Если у них задача знакомиться друг с другом, вполне могут это делать в аудитории одновременно. Сегодня не стала встраивать видео, покажу это просто картинкой. Здесь часть группы как раз в процессе нетворкинга на английском языке. А девушка, которая справа сидит, вот там ее чуть-чуть видно сзади, это секретарь на рецепции, она как раз принимает всех приезжающих, выдает им бэджики, спрашивает, нужна ли им программа конференции, то есть как положено старалась максимально приближать к реальности. Пожалуй, здесь я, наверное, остановлюсь по поводу данной игры, посмотрю на ваши вопросы. Александр спрашивает, могут ли сделать несколько попыток, если сначала неправильно ответили? Если неправильно ответили, интересно, про какую-то игру речь шла, потому что тут, по идее, нет такого, что правильные или неправильные ответы. Тут, скорее, может быть правильная или неправильная стратегия поведения, поведения и коммуникативного поведения но тут не тестируется насколько четко так скажем безошибочно люди говорят нет конечно я отслеживаю я ошибки такие грубые конечно записываю насколько это возможно если говорит одновременно много человек я между ними лавирую и все это на карандаш беру обсуждаем и намного позже конечно же никого я не останавливаю в процессе не поправляю но Ошибки могут быть скорее стратегическими. Человек выбрал неверную линию поведения, и он очень медленно продвигается к своей цели, либо вообще ее не достигает. Да, про то, что должны угадать интервьюеры, был вопрос у Александры. Да, конечно, если не угадал, я пишу нет, ответ неверный продолжайте думать, да, и тогда они там дальше проводят собеседование и думают, следующий кандидат пришел, если не тот, давайте слушать следующего, может, под следующего надо отсекать. По определению игра, да, это свободный выбор игрока в рамках заданной ситуации и правил. Вопрос, было ли так, что в вашем сценарии что-то пошло не так? Студенты выбрали альтернативный свой личный способ игры. Спасибо, отличный вопрос. Сценарии можно прописывать по-разному. Могут быть жесткие сценарии, могут быть те, которые позволяют большую вариативность. Я предпочитаю, поскольку я работаю со студентами, все-таки на этапе, вот я привожу, предлагаю эти игры на этапе, когда мы уже тему отработали, либо мы отработали блок, проигрываем первый эпизод игры. Отработали следующий блок материала. Второй эпизод игры. То есть, возможно, вот так вот раскидываю эти эпизоды. В любом случае, они подготовлены, и поэтому я не прописываю сценарий очень жестко. Но у меня был да, случай, когда сценарий был предопределен, хотелось бы, чтобы он шел определенным способом, потому что это была игра, сейчас посмотрю, да, вот это, Маркс и Спенсер. Uh, «Desire in the Future», когда принималось в 1988 году решение uh, о том, что uh, есть, uh, хотел, uh, особенно CEO, их, президент компании, хотел uh, дисфертироваться и выходить на американский рынок, хотя компания британская, магазины британские. И uh, он собрал совещание, чтобы обсудить выход на американский рынок, причем он был явно «за». Некоторые ключевые фигуры были против, и вот нужно было это все обсудить. Здесь я привожу пример карточек по первому эпизоду. Кстати, вот люди, которые являются героями, в основном это реальные люди. То есть я подняла огромное количество документов компаний, которые в доступе, чтобы найти, кто реально в 1988 году там работал. А следующий эпизод происходил, игры этой, в 2001 году, когда уже там все у них пошло не очень хорошо, по факту, в Америке. То есть они вышли на американский рынок по факту, по-настоящему, но все пошло не очень хорошо, они там продержались, по-моему, 10 или 12 лет и ушли в результате. Но студентам я об этом, так скажем, я их не заставляю вообще принимать это решение. И здесь сказано, что вам нужно принять решение по поводу покупки вот этого американского магазина Book Janvers, который для них трамплин на американский рынок. И у меня была как раз ситуация, вот буквально в этом ноябре, когда одна группа решила не выходить на американский рынок. Они сказали, мы пойдем в Азию, мы будем там развивать свои магазины, это логичнее. Хотя, кстати, недавно новость как раз про Марк Сенспенса в том, что они прогорели в Азию совершенно, у них там проблемы. Но тем не менее, вот студенты приняли такой альтернативный путь. И посмотрите, вот тут вот схема приведена. Как, как я предполагаю, будет сценарий развиваться. То есть есть точки принятия решений, decision point, и они либо выходят на американский рынок, либо не выходят. И вот то, о чем, скорее всего, спрашивали, это вот, вот эта пунктирная линия, когда они принимают решение не выходить на американский рынок, а у меня игра прописана так, как будто бы они вышли потом, во втором эпизоде они уже на американском рынке, и у них проблемы. Вот этот пункт пунктир показывает, что, ну, молодцы, ваше решение таково, но во втором эпизоде мы возвращаемся к точке, которую предлагаю вам я. И периодически это, вот иногда это приходится делать, потому что если давать очень большую свободу действий, вы решаете, то иногда можно уйти очень далеко и, все равно, как преподавателю, мне приходится их в какой-то единой точке в результате собирать. Вот, например, ко второму эпизоду все равно у меня так заложено в игре, что они на американском рынке. Ну, то есть вот здесь вот какая-то, предположим, что альтернативное развитие сюжета, как я им это смогла пояснить. Где-то сценарий может быть более линейным. Здесь у нас была уже письменная практика, то есть они именно писали там, по определенным форматам. Не буду сейчас вдаваться в эти подробности. Вот, но обязательно да, принятие решений и возможность выбора все равно быть должна. Просто продумать всегда ли что делать дальше и как. С одной стороны, дать возможность выбора, чтобы студенты чувствовали, что они продвигают вперед эту историю, а с другой стороны, чтобы была возможность потом их как-то собрать в единой точке. Угу. Значит, можно что вопрос? жесткие. Да, давайте можно голосом, конечно. Вот покачать. это я просто задала вопрос про сценарий потому что никак нельзя вот этот вот, вот он линейный сценарий, я имею в виду то, что он очень жесткий, потому что вот очень много этих этапов. Mm -hmm. А вопрос по, скорее про то, что э, эти этапы как-то сократить. И сделать, например, э, начальные, как это точка А, точка Б, и задать какую-нибудь одну промежуточную точку С. Ну, например, если мы возьмем вот этот London Meetup, ну, я просто не играла, я пока так чисто технически mm -hmm. спрашиваю, я просто другие игры делаю для своих студентов. Например, у меня тоже была игра про поводу работы. Но у меня была точка А. Вы попали в будущее. В те работы, которые вы теми профессиями, которыми вы занимались, их больше нет. Uh -huh. То есть вот вам точка А. Все, вашей профессии не существует. Больше. Вы в 3000-3000 в году. И точка Б у них была такая. Если вы хотите вернуться... Обратно на землю вам нужно заработать денег в любой отрасли, которая доступна в этой, в этой стране, а для этого вы должны пройти этапы, обучиться, пройти интервью и пройти собеседование и проработать в компании, чтобы заработать се на билет, и цена на билет была им указана, все, то есть вот это свободный выбор. А дальше у меня была тоже как бы такая игра, что там можно было, был список профессий, были описания, они могли выбрать, кем они хотят быть, дальше у них... Вот то же самое в тот же бизнес английский. Дальше у них были, допустим, компании, где эти профессии применяются. Они могли выбрать компанию. Дальше им надо было пройти собеседование, написать свое резюме. Но У них больше было выбора в плане, вот я говорю, игрового. То есть это больше игра, как бы каждый человек, каждый из этих студентов мог выбрать по себе, ну, относительно. То есть это не да. так, что вот я им прописала, вот сейчас, сегодня ты там туда, завтра туда и дальше вот туда. То есть они все равно все туда бы пришли. Но вот этих промежуточных точек и сценарного такого меньше. Mm -hmm. Хотя все mm -hmm. то же самое, по сути. Ну, мне так кажется, нет? Mm -hmm. Да, Наталья, очень интересно. Я думаю, что действительно под разные задачи... Есть, не, у меня ну, задача почему... такая же, это advanced students, mm -hmm. и yeah, они да. уже, как бы, ну, у них не очень хорошие там, разговорные запасы. Вот хотелось просто как бы пробустить их вокабуляр, чтобы mm -hmm. они вот именно немножко с бизнесом поговорили в разных таких же ситуациях. Mm -hmm. Ну, вот ну, просто мне кажется, что это очень жесткий сценарий, прям вот шаг вправо, шаг влево, и все, ты уже не не выгоди. ну, не знаю, может, я ошибаюсь, конечно. Я uh, надо... В этом случае туда есть определенная, конечно, предупредленность, да. но uh, я просто расскажу, чем она обусловлена была. Uh, у меня эта игра была в несколько всех этих этапов, эпизодов, встроена в половину курса, когда у них были темы вот, принятия решения и завязаны еще на письменной практике. То есть часть этих промежуточных эпизодов, это когда они либо пишут minutes, то есть вот ведут, не помню русский перевод, minutes of the meeting, когда во время совещания да, пишут, кто мне поможет? Понятно, это минец, да. Да, протокол, спасибо. Протокол. Пишут протокол, то есть у нас как бы задача такая есть, это тренировать. Я это вписываю в сюжет, то есть не просто какие-то, да, неизвестно откуда-то взятые ситуации, а ситуация, которая развивает то, что они уже обсуждали. На следующем этапе, после устной части, следующее обсуждение других вопросов. Нужно, например, создать пресс-релиз. Принято решение компании, предположим, что они выходят с американского рынка или еще какое-то вот крупное решение, нужно написать пресс-релиз. Поэтому вот эти точки у меня были, то есть у меня это было обусловлено структурой курса, потому что я вот такую сценаристику в курс вписывала. Если не делать это так глобально, я с вами соглашусь, то есть чуть более локально, есть определенная тема, навыки, которые нужно протренировать и отлично ложится да, ваш вариант. Ну да, то есть если на -то, входе, на нужны какие-то конкретные э, задания, чтобы да. они конечно но может быть и да, вот я остальные... вижу уже вопросы по поводу начального уровня можно ли игры такого типа для начального уровня буквально через пару минут отвечу несколько слов об игре для преподавателей 15 татуировок препода подробно не буду скажу здесь вот здесь вот как раз есть достаточно большая свобода выбора есть так скажем ситуация вводная Ситуацию в данном случае я выбрала достаточно типичную. Есть школа такого дополнительного образования, языковая школа. Есть ребенок, который пропустил очень много, вроде как по болезни, но потом учитель, вдруг в середине этого длительного пропуска, увидел, что ребенок играет в футбол на улице. Возникла конфликтная ситуация. Я ввожу определенные сложности с родителями, Родители, у родителей разные взгляды на то, что нужно делать. Один из родителей хочет забирать ребенка из школы, потому что ребенок говорит, я не хочу дальше там учиться. Мама считает, что нужно все-таки продолжать заниматься языком. То есть вот некие такие конфликтные точки. Плюс есть еще роль директора школы данные, и э, учителя, который собственно ведет в группе этого мальчика. И опять же, э, в данном случае решения можно принимать какие угодно. То есть заданы ключевые ситуации, а как уже э, пойдет развитие событий, какое решение будет принято, абсолютно не прописано. И э, тут вот Выходы были очень разные. Ситуации, я несколько раз проигрывала эту игру с преподавателями, ситуации очень по-разному развивались. Где-то забирали мальчика из школы, где-то принимали решение не забирать, где-то в последний момент в кабинете директора на финальном разговоре, там тоже был такой а, поворот. А, когда, например, в последний разговор и приходит и мама, и папа, и ребенок в кабинет директора, а директор, и заходит учительница, и папа, который был настроен абсолютно жестко забирать ребенка из школы, потому что мальчик говорит, что ему скучно, раз говорит скучно, значит, мы, значит, у вас тут не очень хорошо, значит, вы как-то не так учите. Ну, знаете, такая странная, но почему-то распространенная в последнее время позиция. И тут заходит учитель. Учительница, и папа видит, что это его первая любовь со школы. И как он отреагирует? Вот, то есть, возможно, и я только закл... намеком в карточке закладываю: возможно, если ваш ребенок будет продолжать учиться в школе, и вы будете приходить его забирать, это вам даст больше шансов с ней видеться если вам это надо. И дальше тоже развитие ситуации вот в реальности, ну в смысле, как это преподаватели проигрывали, было очень разным. Где-то папа резко менял свое мнение, говорил, ну ладно, наверное, все-таки ты будешь изучать английский. А Где-то стоял на своем, ну вот, то есть тоже по-разному. И потом, конечно же, мы собирались и обсуждали, как это прошло, почему было принято определенное решение. Покажу пару примеров игр, которые разработали мои коллеги, Здесь я буквально три привела, потому что не все дали мне разрешение показывать подробно. По поводу низкого уровня сразу начну с этого примера. Это игра Натальи Казаковой, которую она разрабатывала для тех, кто изучает русский язык, но здесь не очень хорошо видно, в принципе суть не в этом. Русский язык как иностранный, для, насколько я помню, с финами она работает, и они изучают русский язык. Поэтому часть, вот тут видите, чуть-чуть буквально подсказочки идут на финском, но в принципе все прописано на очень простом русском языке. Она отталкивалась от ситуации, которые у них в курсе в учебнике русского языка прорабатывается, и это уровень А1, то есть это начальный уровень. Ситуации абсолютно четко взятые были из учебника переработанный под подростков, старших, старших подростков, с которыми она работала. И вот как бы, здесь мы видим ее презентацию, с которой она защищала свой проект. Легенда, цель игры, персонажи, инструкции, правила. И задача была только первый эпизод, то есть прописать несколько эпизодов по заголовкам, как будет развиваться вообще история, и четко прописать первый эпизод. То есть это было разработано для низкого уровня. Еще одна игра здесь не представлена, я просто расскажу вам о ней быстро. Это игра, которая также была для деток-билингвов, разрабатывала девушка, живущая в Америке, и там американским детям, ну, они не все американские, они, так скажем, многие из них русские, либо американцы хорошо, уже детки, знающие русский, потому что у них кто-то из родителей на русском говорит. И у нее была игра, связанная и с театром, и с языком, с идеей необитаемого острова Тишек туда забрасывала, и они проходили через разные испытания, чтобы выбраться обратно и спастись. То есть там тоже для уровня не очень высокого, хотя они билингвы, но у них русский был не на очень высоком уровне, плюс театральные постановки. Варвара Курылова, также преподаватель русского языка как иностранного в американском университете, разрабатывала игру также для уровня А1 для студентов университета, изучающих русский на начальном уровне. Тоже очень такая прям хорошая идея, которая подходит к огромному количеству даже дисциплин. Едем в Россию. Разные персонажи, здесь вот я буквально две карточки ее привела. Разные совершенно персонажи, которые собираются в группу, у них есть гид, который им помогает, но при этом путешествия они организовывают сами. Вот Такого рода. И поэтому очень о многом нужно договариваться, куда они поедут, что они будут смотреть. Можно просить помощи у гида, который пока еще с ними в Америке, и потом в следующих эпизодах они реально приезжают в Россию, и они то в Москве они ходят, смотрят, да, чем-то занимаются, едут в другие города. То есть, вот игра, которая имеет перспективу бесконечно фактически расширяться. Она ее проводила с помощником с коллегой и она сказала что это был самый хороший вариант потому что помощник взял например роль такую вспомогательную например официанта когда они уже приехали в Москву он был то официант то продавец билетов то есть все вот эти вот роли э, русских людей, с которыми сталкиваются приезжие туристы, брал на себя ее коллега, она, ему, вот, она играла роль гида. И при этом они наблюдали, студенты не знали, что коллега тот, вот, подыгрывающий за ними, наблюдает еще, а потом все это методически обсуждается. Но вот у нее тоже очень хорошо прошла игра, и она была очень довольна, что студенты сначала говорили, что мы не сможем, ну, у нас такой уровень, мы еще не говорим, но по факту... После определенной там, подготовки, проработки именно материала, повторения, а, говорили все более-менее адекватно. И отзывы, самое главное, были отличные в плане того, что мы не думали, что мы сможем вот в такой ситуации, практически настоящей, а, себя как-то по-русски проявить, выразить, договориться друг с другом. Еще одну ситуацию не стала также сюда вставлять, потому что автор просила не показывать это. Это командировка когда представители российской, белорусской, точнее, белорусской, да, белорусская девушка, компании едут за границу, едут в командировку в Берлин, и там, начиная от этапа гостиницы и так далее, периодически возникают какие-то сложности, которые им нужно решать. То есть у нее вот так вот это, тоже, и тоже она ее разрабатывала для того, чтобы подготовить сотрудников компании, собственно, в которой она работает, как преподаватель да, английского, да, английского языка почему в Берлин. Ну, вот они с Берлином сотрудничают, это я точно помню. Она их готовила к реальной поездке через эту ролевую игру. Коллеги, ваши вопросы, комментарии, пожалуйста. Потому что я хочу показать, вот буквально несколько слов сказать о том, как ролевые игры помогают, собственно, решать задачи курса. Во-первых, мы и преподаватели, и студенты можем просто устать от учебников. Это первое. А, Во-вторых, учебник не дает вот этой живой действительности и ощущения, что ты делаешь то, что потом тебе пригодится в реальной жизни. А в реальной жизни, реальную жизнь все-таки имитировать как-то на занятиях, естественно, нужно. Для того, чтобы те навыки, если это навыковый у курс, то, безусловно, навыки надо прорабатывать, и игра очень помогает сымитировать ситуацию, в которой студенты могут оказаться в реальной действительности. Если мы знания хотим закрепить, то также через игровой формат это будет гораздо более эффективнее на этапе уже отработки и проверки этих знаний, применения их к конкретным ситуациям в действительности. Пару слов о том, что такое игра, хотя сегодня уже и определение было у нас в чате. Что должно быть в ролевой игре, я вижу ваш вопрос. То есть в игре всегда должен быть выбор и взаимодействие по свободному своему желанию и решению. То есть студенты должны решить участвовать в ней, хотеть в ней участвовать, а не выполнять задания только потому, что их заставили. Есть правила, которые приняты игроками, есть определенные ограничения и условия данной игры, но при этом также очень важно, чтобы игроки получали удовольствие. Плюс принимали решение, опираясь на информацию, которую им дали или которой они владеют, ну, потому что они знают жизнь. Когда я говорю про, да, давайте вот, про компоненты игры очень быстро, что должен быть и сценарий, который может, может быть более жестким или менее жестким в зависимости от задач и от, может быть, даже уровня учеников на начальном уровне, конечно же, жесткий сценарий просто позволяет им спокойнее себя чувствовать, что они, от них не требуется вот в какой-то открытый океан выйти и что-то делать, а у них более-менее понятная дорожка, которую им предлагает учитель. Но когда уже более уверенно либо владеет материалом, либо языком иностранным, студенты то тогда уже можно и сценарий делать более свободным. Определенные этапы проходятся, то есть мы их закладываем, либо подразумеваем, и они естественным образом ребята проходят через это. При этом в сотрудничестве, но возможно в конкуренции, принимают решения, выполняют действия, идя к своей цели и обязательно получают обратную связь либо от игры, когда при неправильно выбранном подходе игра их наказывает, но игра через заложенные механизмы, либо от преподавателя по окончании этой игры. В многосерийной ролевой игре, о которых говорю я, эти истории, они связаны с тематикой курса. Курс – это тех тем, тех блоков тематических, которые проходим в рамках нашего материала, дисциплины. И эти истории, они вплетены туда, вплетены в материал курса. Сюжет должен быть увлекательным, нужно предлагать выбор хотя бы в каких-то точках, либо с самого начала как да, мы сегодня обсуждали, решения, должны, которые принимают участники, должны продвигать историю вперед, но не быть формальными. Поэтому, конечно, это отличная возможность для тренировки, вот такой приближенной к реальной действительности. И постараться сделать так, чтобы это было весело. Да, едем в Россию, да, игра, я приводила пример игры для американцев, которые изучают русский язык. Вот. Ну, здесь вот буквально я показываю, что это маленький кусочек заданий, да, так скажем, учебного плана в том формате, в котором я его студентам подаю, и сюда вот эта игра, игра ролевая, она вписана как один из компонентов. Что говорят мои студенты про плюсы ролевой игры? Им очень нравится, что у них есть возможность спонтанно говорить на английском, что ситуации реалистичны, что им можно креативить, работать в команде при этом, наблюдать за другими. Есть ситуации, когда часть проигрывает студентов, часть наблюдает. И все отмечают, что это весело. При этом обычно просят, чтобы было больше и больше и больше именно таких форматов. Вот этот интерактив и всюду вот очень интересно. Это, это их отзывы о курсе в конце. То есть чего им хотелось бы еще такого же на следующий год. Поэтому потенциал очень большой. И сейчас я хочу предложить вам обсудить, какие истории могут, какие истории могут хорошо накладываться на материал вашего курса. Давайте с вами разобьемся на группы и проведем мозговой штурм. Я сейчас оставлю вот на экране информацию о том, как мы будем его проводить. Посмотрите. Во-первых, вы будете в разных залах и за 10-12 минут Обсуждая с коллегами, постарайтесь придумать историю. Сейчас я создам залы и э, напишу название предметов. В основном у нас английский язык, русский язык, русский как иностранный. И поскольку представителей других дисциплин не очень много, у меня будет отдельно сейчас зал для по информатике, но я не знаю, сколько на самом деле пришло педагогов информатики. То есть вы выберете зал. И я думаю, мы будем делать это в чуть сокращенном варианте. За 12 минут постарайтесь для вашего предмета подумать, какая вообще могла бы быть история, которая хорошо ложится на те навыки или знания, которые вы отрабатываете. Также, пока я сейчас буду создавать группы, я вам в дам чате. Ссыл... А В чате ссылка было. на сервис Wordwall. Если вы перейдете по ней, вы увидите карточки, в которых я заложила сюжеты которые очень классически используются в огромном количестве фильмов, произведений литературных и которые можно использовать для ваших uh, учебных игр. У вас пожалуйста. будет сейчас возможность выбирать зал. Uh, я открываю залы. Вы видите приглашение. Uh, пожалуйста, выбирайте тот, который подходит под uh, ваших студентов, да, по типу ваших студентов. У вас будет возможность перейти в другой зал. Если вы попадете в зал и вот поймете, что, возможно, не туда вошли, у вас всегда будет иконка на экране «Сессионный зал», и вы сможете перейти в другой. Давайте постараемся это сделать за 10-12 минут. Итак, ваша задача – это придумать историю, сюжет, который подойдет под вашу дисциплину. Я видела, часть из вас писали, что вас интересует курс по разработке ролевых игр. Я вас приглашаю в группу, которая стартует с понедельника. Я думаю, что сегодня вот уже это очень ярко проявилась, когда мы начинаем обсуждать с коллегами, которые уже либо в теме, больше или меньше, но каждый со своими идеями, за счет вот этого эффекта синергии, конечно, происходит все гораздо эффективнее. Мы будем работать в группе три недели. Каждую неделю открываются два модуля теоретических, плюс по субботам мы встречаемся, чтобы обсуждать домашние задания. Мы учимся и писать сценарий, он может быть реальным, он может быть фантастическим, методически выстраивать игру, Интегрировать это в курс, делать это интересным. Покажу вам первый модуль темы. Вот рассматриваем, например, рождевая игра как методический инструмент. Это видеозапись, час 20, которая открывается в понедельник 15. -го. Вы ее изучаете, получаете домашнее задание, которое по этапам построения вашей игры вас проводит. От задачи, от ваших студентов и их потребностей уже к окончательной игре на протяжении этих трех недель. В четверг открывается следующее видео, где мы рассматриваем тоже ну, несколько вводные. Как объединить в сюжетную линию серию, чтобы они не были разрознены, эти игры. Как их можно встроить в курс, как подбирать языковой материал, коммуникативные стратегии, как готовить студентов к проигрыванию игры. После двух а, теоретических блоков и домашнего задания. В субботу, вот первая, например, встреча, мы встречаемся на практику и обсуждаем все, что было изучено, плюс как выполнены домашние задания. То есть это первые три, например, два-три шага в построении вашей большой концепции ролевой игры. Обсуждаем это, обмениваемся идеями, помогаем друг другу. На следующей неделе открывается следующая тема. Разработка серии игр. Первая часть про сценарии, как выбирать сценарий. Как открыть сюжетную линию, сквозную? вот Я не буду все это зачитывать. В четверг открывается следующий, следующая тема, также вторая часть про разработку. Как делать игру интересной? Выставить задачи героям, препятствия ввести, вести точки веселья, удовольствия, дать им возможность принимать решения и ветвить сценарий так, чтобы при этом вот это все можно было собрать воедино. Как выверить баланс в результате логику самой игры? И контролировать проведение. Также получаете домашние задания после каждого блока. И в субботу опять мы встречаемся и разбираем те сценарии, которые на данном этапе в плане пока концепции приблизительно получаются. И последние две темы. Как подготовить материалы игры для занятий? Как все это систематизировать? Какие типы материалов нужны? Если офлайн, что нужно? Если онлайн проводим, как это просто технически организовать онлайн? Изучается самостоятельно, дается домашнее задание, к своей игре все это применить по конкретным вопросам. И последняя тема, как провести тест-драйв своей игры, доработать ее, собрав обратную связь, какие нюансы учесть. И затем снова практическое занятие именно по доработке сценария, чтобы он уже был таким, который именно играбелен и реиграбелен. То есть можно играть не один раз и как бы систематизируем все эти материалы. Это первый модуль. Именно на первый модуль я вам предлагаю скидку 15%. Промокод при регистрации вводится FEB21. Если вы выполняете домашние задания поэтапно, прототип игры уже складывается во всех сериях этой игры. То есть вся структура, вся логика закладывается уже на этом этапе. Если вы захотите дальше проходить практику, я даю на это месяц. И в течение месяца мы встреч... я сначала даю вводное задание, проводится практика на первом обычном эпизоде. На своих студентах или на других, у кого, кто говорит, что я со студентами не могу, потому что им будет потом неинтересно, я не могу на них проводить практику. Тогда мы проводили практику коллегами. То есть мы собирали группу и мы сами в роли студентов вот, проигрывали тот эпизод, который человек на практику выносил. Встречались, обсуждали, дорабатывали и на это примерно месяц и уходил, после чего проводилась эта игра, ну, хотя бы один эпизод как минимум на студентах и мы так скажем, студенты мои, коллеги, писали отчеты, мы это все разбирали. Этот модуль факультативен, то есть можно на него идти, можно не идти, потому что если даже вы проходите первый вот этот большой модуль, то уже, выполняя задание, вы выстраиваете прототип своей игры. Сейчас попробую показать, как это выглядело, когда коллеги поэтапно, там 27 вопросов, отвечая на которые, выстраивается вся концепция игры. Самое главное, если по ним идти поэтапно, то уже возникает представление о том, какая это будет игра, как она вообще вписывается в курс. В группе это самое ценное, что может быть как раз обсуждение по субботам. Три практических занятия по полтора часа мы будем проводить, все домашние задания проверять. Я буду отвечать на ваши вопросы. Ну, даже глаголы, если мы отрабатываем, даже на том же светофоре тоже может быть. Хорошо. Да, кстати, вот еще, вот, супер, еще можно и движение, главовое движение добавить, хотя бы три, там, стой, внимание, смотри, иди, такие простые. Uh -huh. Я так понимаю, вы сейчас обсуждаете такие более локальные, да, варианты отработки каких-то определенных явлений? Uh -huh. Мне кажется, uh -huh. что обсуждают упражнения, вот честно. Uh -huh. Я вообще не представляю, какое это отношение имеет к игре. Это Здесь все понятно. Мы просто очень много обсуждали, у нас на начальном уровне аркаи, а у нас не хватает лексики, чтобы они так разыгрались. То есть мы, мы понимаем весь смысл, и мы с удовольствием бы, но мы к своей конкретной группе э, пытаемся разыграть вот эту всю последовательность, понимаете? То есть мы адаптируем под наш уровень. Mm -hmm. То есть самое-самое начало, да, самый начальный уровень у вас? Да, когда им не хватает лексики. Uh -huh. Ну, например, к концу первого года обучения все-таки уже можно при определенных ситуациях обсуждать, говорить, какие-то коммуникативные ситуации. Нет? Не выходите вы на этот уровень со своими студентами? Да, но идет, я, может, о себе говорю, но у нас вот если мы говорим о разнице между Аркаи и, и белингами, почему Аркаи очень многие не переходят в уровень белингов, хотя они, допустим, из семьи, где, может быть, и так, и так можно именно из-за набора лексики очень часто им семья не помогает в том объеме, в котором хотелось бы. Поэтому учителю 45 минут или там сколько, очень часто с лексикой. Поэтому мы так и застряли на этой теме лексики. Хотя, мне кажется, мы все очень прекрасно понимаем и очень благодарны вам за идею игры и мы будем ее использовать, если будет возможность со студентами, у которых хватает лексики, не обязательно. Ну, это да, вот помогать. в какие-то коммуникативные ситуации выводить и попытаться Очень выстраивать верно. то, что к реальности имеет отношение. Вот если вы помните пример, который я приводила, значит, американский университет, американцы, изучающие русский на уровне А1. Едем в Россию, игра, где они действительно должны разработать программу, подумать, где купить билеты, куда. Ну вот, вот все по этапам, абсолютно с нуля сами планируют путешествие в группе. Это делали американцы к концу первого года изучения русского, первого учебного года изучения русского языка, с нуля начиная, да, и вот через 8-9 месяцев они уже это проделывали. То есть, в принципе, это реально, и эта игра проводилась, это не на бумаге был проект, а реально вот Варвара проводила эту игру, потом писала мне отчет по, по практической части. Как они проводили ее. Вот, поэтому в принципе это реалистично. Главное поставить эту задачу, что выводить на ситуации, которые мы превращаем в игру и даем им возможность делать выбор, да, то есть какие-то интересные неожиданности добавляем, которые еще усложняют ситуацию. Угу. Не, ну если у вас такой низкий уровень, допустим, студентов, но ну почему нельзя им придумать игру, вот реально на основе вот этой, допустим, путешествия в Россию, они учат русский язык. Ну и создайте вы им этот квест, допустим, вот если мы берем квест, да, или путешествие, да, и сделайте им локации. Например, там, как там, Дэвид, да, Дэвид приехал в Москву, он живет в районе Одинцова. Вы ему расскажете, что в районе Одинцова он живет в квартире, у него есть вот это, вот это. Он там каждый день ходит в соседний магазин за покупками, но Дэвид очень хочет исследовать... Ну, я не знаю, я могу нарисовать, знаете, как фонарик, да, то есть, когда играешь в компьютерную игру, там бывают локации закрытые для тебя, да, и пока ты не пройдешь вот эту первую локацию, тебе ты остальное просто не видишь, другой мир ты не видишь. Ну, да вот представьте, что он, допустим, ну, я не знаю, глухо-слепо-немой, или он не умеет, или он боится, у него там какая-нибудь болезнь, да, что он боится путешествовать один по городу. И первая его задача – освоить первую локацию. Это его дом, магазинчик на первом этаже, где продаются продукты, и познакомиться с соседом. Как, и, соответственно, вы нарабатываете вот эту лексику, ее там не так много. Мебель в квартире, то, что он любит кушать, что он может купить в этом магазине и с кем он может познакомиться. Вот вам реальные ситуации. Дальше, когда он это заканчивает, вы ему как бы чуть-чуть нарисуйте эту карту района. И скажите, вот на первом году жизни вашего героя вы можете освоить только свой микрорайон в России, дальше не получится. А дальше вы ему расширяете эти локации, и когда он пройдет вашу локацию район, вы ему откроете там локацию Москва, круто, и там можно столько лексики научить, но я не знаю, вот это играет, уже получается он играет. Что он растет лексически, его герой осваивает новые места, да. то есть он э, путешествует по России получается. Да, и локации каждый раз и самое будут усложняться. И значит, что ваша он... локация будет, во-первых, то, что вы сейчас говорите про эти сезоны, вот, пожалуйста, я бы сделала, ваш, ваш герой растет, он у него он живет в разные времена года, то есть вы в, свои, в свою эту игру, глобальную, большую игру вплетаете, например, ой, Дэвид, привет, а сегодня в России наступила зима, давай-ка мы все твои, все твои шмотки перетрясем. Это реальный способ с ним повторять это. А пойдем новое купим, а, а, что ты будешь делать? Да, пойдем новое купим, представляешь, а чтобы тебе купить новые шмотки, ты живешь в этом микрорайоне, представляешь, тебе надо съездить в центр Москвы, давай мы освоим метро, давай мы узнаем, что есть другие магазины, как туда доберешься, какие вещи ты купишь, там ваши цвета, погода, все туда можно налепить, игра это история, у него должна быть история, и он будет мотивирован вот это все делать. Вот, вот. Можете давать еще баллы за успешное выполнение каждой задачи. Ну, Потом вот эти теперь... награды на что-то обмениваются. В какой-то локации, его, для ты которой он Я уже говорил по-русски. Теперь ты можешь устроиться в этот магазин, работать продавцом. Тебе будет капать зарплата. Сделайте ему эти очки что он не просто учится студент в России, а он еще получает за это деньги и зарабатывает. А потом на что-то их может потратить, а что-то очень привлекательное. А потом он будет открывать локации в этом городе, путешествовать, он сможет заплатить за билет в музей, и вы ему новую лексику, новый кусок там чего-то. Вот эта игра. А иначе, а что он играет, ему неинтересно. Ну, зима, ну, белый, зеленый, серый, ну, обсудили, и дальше как бы чего. Это просто это может быть подготовительным музей. упражнением, да, то есть вот как, по какой-то теме в а нет, а более нет, интересном прошли, формате мы, проделали. этот сюжет вы ему даете изначально. То есть вы начинаете свой год с сюжета. Ребята, вы в России. Все пипец вам настал. И теперь вы должны здесь выжить, целый год выживать и путешествовать сначала по Москве, а потом вы всю Россию откроете рано или поздно. И с такой. Очень долгая игра. Можно очень интересно придумать. Да, конечно, тут может быть некий конфликт между тем, что в учебнике выбранном, да, то есть как там подается, и то, что а вот сейчас мы даже накидали на вскидку, но сама надо как-то встраивать. встраивать, да, пусть параллельно будет эта линия игровая, да, с историей, пусть она идет параллельно учебнику, вот, ну, искать конечно. точки соприкосновения, что в учебнике, и как да. это переделать в реальную ситуацию, в которой этот герой может оказаться. Да, можно адаптировать любое, что там такого может быть в учебнике, вот, что нельзя адаптировать, ну, скажите, вот, какая тема, там у них может попасться, чего нельзя в этот сюжет вплести. В такой реально жизненный, это реально очень жизненный сюжет. Потому что люди изучают языки для путешествий и для жизни. И для чего больше. Он не будет читать научный журнал на русском языке, Да, то есть задача в игре, она должна быть не чисто методической нашей. Она должна связана быть с той реальной жизни, в которой будет этот язык или знание из дисциплины использоваться. Вот это очень важно. Угу. Спасибо. Но, как, вот, мы перешли на виртуальную онлайн-систему, да, сейчас вот режим. Как мы сделали с учеником? Он в другом городе, и через Google карту вот, или Earth даже, да, вот программу, мы он просто, мы переходили на нее виртуально, и он описывал свой город. Если повернуть направо, там то-то, да. и там итальянский ресторан был, ага, в ресторане ты был, да, а что ты там ел, и он перечислял пасту, там, и еще какую-то мексика... какую еду. Если повернуть налево, то есть уже ориентация зашла, если повернуть направо, там бензоколонка или заправка. Но вы сейчас далее. Он это подавал как историю, я так понимаю, это был нарратив. А если превратить это в ролевую игру, вот что я делаю со своими студентами, тоже по карте, мы приглашаем друг друга в гости. Мы живем в разных городах. Я говорю, что на следующий раз я вас позову в свое любимое место в Воронеже, а вы меня пригласите в свое любимое место в Москве. Мы открываем карту. Я у него в гостях он был видом своего да, да, вот, соответственно, есть уже две роли, потому что то есть, не только он рассказывает, да, вы спрашиваете что-то, вы предлагаете, ой, а я, я проголодалась, можно здесь где-нибудь покушать? Да, я тут знаю, место недалеко, а, ну, сейчас мы, сейчас мы туда пойдем, то есть вот и тогда есть хотя бы две роли, и мы один на один занимаемся, но а, мы превращаем это уже в игру, и у нас есть привязка к реальности, и есть ситуации. Да, это уже становится гораздо интереснее. Uh -huh. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Какие у вас а... есть вопросы или комментарии? Марина, спасибо большое, что, во-первых, вы пригласили, и я не жалею о том, что потратил столько времени, но это было очень полезно.